Всем привет! 45-летняя Ирина Круг поделилась снимком из роддома. На фото дочь певицы Марина держит на руках новорожденную малышку. Рядом стоят зять исполнительницы и ее сын Александр. Встретили нашу маленькую девочку. Не верится, что я стала бабушкой, но, по-моему, это классно, подписала публикацию артистка. Поклонники засыпали звездную семью поздравлениями. Чудо какое! Здоровья ребенку и вам всем! Поздравляем молодую бабулю! Напомним, Ирина родила дочь Марину в 1995 году. С отцом наследницы артистка прожила недолго. В 2001 исполнительница вышла замуж за Михаила Круга. Спустя год у супруга родился сын Александр. После трагической смерти Шансонье артистка связала себя узами брака с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей. В конце прошлого года стало известно, что певица развелась с третьим мужем. Ради наследника она сумела сохранить дружеские отношения с бывшим избранником.